Трехкомнатная квартира в Сочи всего по 136 тысяч за квадратный метр. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске Трехкомнатная квартира в Сочи. Всего по 136 тысяч за квадратный метр. 5 световых точек, то есть можно спланировать ее и в четырехкомнатную квартиру. Цена просто подарок судьбы. Обязательно посмотрите это видео до конца. Причем статус квартира пройдет ипотека любого банка потрясающие видовые характеристики, еду я сейчас по улице Донская и хочу показать вам дорогу, всю дорогу к этому дому. 31 января, на самом деле всего 6 градусов тепла в Сочи, идет дождь вместе с градом и на этот год у нас выдалась просто какая-то суровая зима, то есть это считается суровая зима. Повторюсь, я сейчас еду по улице Донская, значит мы будем сворачивать сейчас на улицу Пасечная, это прямо середина микрорайона Донская по инфраструктуре, значит, детский сад имеется, три школы, поликлиника, а потом, где раньше был, по-моему, кинотеатр юбилейный, если я не ошибаюсь, а за кинотеатром юбилейный есть такой достаточно симпатичный такой сквер с лавочками, где можно прогуляться. В общем, достаточно инфраструктурный район. Если не считать небольшой уклончик, то в принципе для ПМЖ очень даже ничего. Вот мы свернули на улицу Пасечная. Ну, здесь вокруг всевозможные магазины. Рядом с домом будет тоже там то ли магнит, то ли пятерочка. Автобусная остановка будет прямо возле дома. И я сейчас еду по такому небольшому серпантину, а оттуда, с Пасечной, с данного дома, есть прямая дорога прямо на улицу Донская. Наверное, вам ее покажу, несмотря на дождик, потому что ну, цена за эту квартиру, ну, просто даже на Котловане, не на Соболевке, наверное, ни в Лазаревском районе, нигде... Сейчас нет такой стоимости. Поэтому для немаленькой семьи эта квартира будет самое то. Тем более у кого бюджет ограничен. Здесь входит автобус. А, По-моему, даже два. Повторюсь, автобусная остановка прямо рядом с домом. Рядом с домом вот палаточка овощная, с левой, с правой стороны свободные парковки, а вообще дом на закрытой территории, вот он с правой стороны, собственно, мы приехали. Друзья, не стесняйтесь, поставьте лайк, в такую погоду, суровую, снимаю для вас видео, то есть вот мы зашли на закрытую территорию, здесь Придомовая парковка, она же, собственно, для всех жителей. Вот, и есть еще сзади парковочка тут. Смотрите, здесь с... Давайте вот так, наверное, камеру протру, да? А, с... <с, с парковки какой потрясающий вид. Вот еще парковка есть. Потом есть подземная парковка. Вот так вот дом выглядит. Смотрите, какие потрясающие виды. Жалко, погода не летная. Сейчас покажу вам квартиру и обязательно ставлю фотографии солнечных дней. Ну классно, что появилась парковка возле дома. Раньше её не было. Давайте вот так еще дом покажу, как он выглядит со стороны. Мусорные баки рядом с домом. Далеко тащиться не нужно. Пенная гильдия. Смотрите, так тут назвали пивной уголок. Вот магазин Магнит. В жилом комплексе Дуэт. Ну, туда дальше не пойду. Вот, автобусная остановка прямо вот здесь находится. Там аптека, мясо, опто, торг. И мне очень хочется вам донести, что район Донская, конкретно улица Пасечная, не такое и страшное место. Как доехать сюда на машине я вам показал. А теперь покажу вам пешую дорогу. Если у вас нет автомобиля, или, допустим, вам нужно... Добраться до поликлиники, там, до школы или детского сада. То есть вот вы вышли из дома и вот по этой дороге пошли как бы на срез. И идете к себе, идете. Там место тупиковое, машины здесь почти не будут вас тревожить. И если вы меня спросите, Дмитрий, а сколько же отсюда идти пешком, то я вам скажу, судите сами. Вон оно на горизонте море но я думаю вряд ли вы туда пойдете пешком хотя есть любители погулять вот до улицы Донская здесь достаточно близко сколько до школы мальчик ты идешь отсюда примерно до четвертой школы. до четвертой школы сколько пешком минут где-то ну, минут пять где да ну вот смотрите от пасечной 30 получается вам идти до школы минут пять там же где-то поликлиника там же где-то детский сад. Ну а я вам показываю короткую дорогу. Вот хороший дом, вот этот пасечный, 45-4. Его строил застройщик Андрей Забралов. Тот, который строил жилые комплексы Романовский на улице Санаторная. Вот. Ну и здесь так тихо и спокойно. Что-то этот пятачок между ЖК Грант и дуэтом никак не освоят. Итак, вот отсюда мы пришли. Вот она лестница. Это жилой дом, жилой комплекс, я все называю. Это у нас 11 Оникс. Его строил застройщик всех Ониксов и... А, жилого комплекса «Сокол». То есть а, потом уже, да, «Метрополь», «Моравия». И, кстати, «Пасечную-30» они же достраивали. Поэтому качество достройки очень даже хорошее. Но этого сами оценили. Вот она лестница. Вот она лестница. Вот. Я бы тут, в принципе, мог спокойненько, спокойненько здесь даже ходить, ну люди же живут, люди же живут, но ну, вы знаете, а, ну по такой цене, где вы найдете трешку-то по 136 тысяч за квадрат, ну напишите в комментариях кто-нибудь, где такие цены, где, напишите, со статусом квартиры, где пройдет любая ипотека, ну и что, что тут несколько этих ступенек, да и бог бы с ними, рядом есть автобусная остановка, вот еще по ровной дороге я чуть прошел, Потом опять несколько ступенек. Вот сейчас опять по ровной дороге иду. Ну и что? Ну это надо быть либо вообще физически быть неподготовленным. Тогда, конечно, априори эта квартира вам не подойдет. Либо нужно быть ну, просто нытиком, который. «Гора, гора. Если вы такие, то ну, Сочи в принципе не для вас. Вот еще несколько ступенек и все. Там уже будет абсолютно ровная дорога. То есть нам... До улицы Донская осталось и Тито пару минут. Ну что, жду от вас комментарии. В елочках здесь уже магноли. это у нас улица Чехова. Давайте уже чуть-чуть вас еще прогуляю. Люблю на самом деле делать для вас подробные обзоры. А вы любите их смотреть, подробные обзоры? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А то, может быть, вы не любите, а я тут стараюсь, что-то хожу вам тут Лишнее время, так сказать, трачу. Очень буду рад обратной связи. Но ну, а я двигаюсь дальше. И здесь у нас есть такая небольшая развилка. Можно повернуть налево, а можно повернуть направо. Я повернул направо. И что мы тут видим? Так, это школа. И налево, сейчас я вас приведу к скверу, который называется Юбилейный. Ну здесь тоже все э, в магазинчиках. Уже более широкие асфальтированные дороги, Таратуары. Ну, вот это получается самый низ Донской. Вот так он выглядит. Здесь вот с левой стороны какой-то, видимо, частный детский сад. Вот я и пришел, собственно, туда, куда шел. То, что хотел вам показать. Здесь вот такая площадь. Потом храм есть. Ну, мало ли для кого-то это полезная информация. И вон она, улица Донская. Там просвечиваю через елочку. Вот такая здесь площадь. Вон там храм за туями. Это юбилейный. Ребята, это же кинотеатр, да, бывший? Да. да, это бывший кинотеатр. И сколько у нас от этого места до того дома? А я сейчас засеку, сколько именно от Донской. Я пойду до пасечной 30. Но сразу хочу сказать, что там была прямая дорога, я ее срезал вот к этому месту, которое называется автобусная остановка. Как называется? Юбилей. Юбилейная. Правильно, ребят. Вон она улица Донская. И теперь идем назад. Ну здесь что у нас? Гастроном. Трапезная. В общем, торговый центр юбилейный. Ой, как тут выпечкой свежий пахнет. прямо аж проголодался. Итак, время. Так, кто-то звонит. 15.53 в общем засек я время 15.53 повторюсь что я шел так а можно было по прямой идти на улицу донская и так засекаем время ну вот собственно мы дошли то есть даже с остановки Юбилейной я дошел за 11 минут в горочку потратил сегодня я 912 калорий при плане 860 а еще прошло только полдня а вы насколько Видите активный образ жизни. Напишите в комментариях. Заходим в подъезд. Люди активно делают ремонты. Раскладывают квитанции за коммунальные платежи. Лифта. Два. Пожарная лестница. Итак, заходим в квартиру. Сразу хочу сказать, чтобы столбов вы не пугались. Они очень легко обыгрываются. Итак, с правой стороны прям просторный санузел. Это место уже под прихожую. Здесь ставится перегородочка. Спальня. Раз. Со своей гардеробной. Прям гардеробная такая хорошая. Далее. Кухня, совмещенная с гостиной. Ой, какие здесь потрясающие виды. Сейчас покажу. Окошечко открою. Просторная кухня-гостиная. Дальше. Здесь ставится тоже перегородочка. Вот она еще спальня. Вот она, с таким видом, который никто не перекроет. Это у нас жилой комплекс Дуэт. За ним дуэт 2. Потом вот там вот жилой комплекс Гранд. Вид ногой. И вот здесь еще ну, можно сделать дополнительную, не знаю, такую детскую на этой жилой лоджии, а можно ничего не делать. Ну, как вы сами понимаете, окон много, они позволяют сделать хорошую планировку. Вид на речку, вид на горы, на весь город, на один, два, три. Давайте еще раз планировку вам вот так покажу. Получается хорошая евро-трешка, либо трешечка, но с одной небольшой комнатой. Пишите, пожалуйста, в комментариях цену, сейчас вам озвучу, она будет просто подарок. Ой, как хорошо, что здесь сделали выезд на улицу Донская. То есть не нужно объезжать, раньше здесь была сплошная, нужно было объезжать. Наконец-то от этой проблемы ушли. Самое главное, это забыл сказать, это площадь, кстати, на напасть... На камере села батарейка, хотел сказать, что на пасечной 30 у меня есть список инвесторских квартир, минимальная площадь от 41 квадратного метра, ну а это 80 метров, трехкомнатная квартира в Сочи, по 136 тысяч за квадратный метр, где такие цены? Нет таких цен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где есть дешевле. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк, ведь это совсем не сложно. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также подпишитесь в соцсети, там тоже много всего интересного. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока!